здравствуйте дети я ваш новый учитель информатики на сегодня hello world меня зовут матвей бухарцев егэ это особый вид пытки неожиданно кто не понял я в одиннадцатом классе через месяц даю ЕГЭ по информатике и знаете что в этом выпуске я разберу для вас решение номера 27 объяснял объяснял наконец сам понял кстати можно увидеть другие выпуски в плейлисте по всплывашке. Да-да, вы смотрите заметки программиста. Начали! Итак, мы будем говорить о номере 27 из ЕГЭ. Чему посвящен этот номер? Этот номер — программирование. Давайте посмотрим, что здесь нужно сделать. Напишите эффективную по времени и по памяти программу для решения этой задачи какая-то задача будет и нам нужно написать программу для ее решения. Далее как ставятся баллы? Максимальная оценка за правильную программу, эффективную по времени и по памяти — 4 балла. Максимальная оценка за правильную программу, эффективную только по времени или только по памяти — 3 балла. Максимальная оценка за правильную программу, не удовлетворяющую требованиям эффективности — 2 балла. Мы будем разбирать, как писать программу на 4 балла. Вы можете сдать одну или две программы решения задачи. Вот это вот очень круто, потому что, если вы, например, не успеваете, сразу лучше напишите на 2 балла, а потом дополнительно, если успеете, напишите на 4. Если вы сдадите две программы, каждый из них будет, ну, понятно, больше из двух оценок. Это все прекрасно. Давайте посмотрим, какие бывают виды КИМ-27. Кто не знает, KIM это контрольно-измерительные материалы. Имеется в виду 27-й номер, конечно. Координатная плоскость, подпоследовательности, частота встречаемости характеристик одного числа, Поиск основного подмножества экспериментальных значений. Выбор по одному элементу из нескольких множеств. Пара, делимость и пара на расстоянии. Подробнее расскажу о каждой задаче чуть позже. Сначала скажу то, что я буду идти от самых старых к новым. То есть пара — самые новые задачи, и, скорее всего, в 2020 году будут задачи на пары чисел. Вот. Потому что э, все демоверсии и э, пробники как раз с этими задачами. А, соответственно, самые первые — это старые задачи еще там 2013 например года но тоже могут попасться, поэтому советую посмотреть некоторые достаточно простые но в общем все сейчас увидите итак первая задача координатная плоскость Задача. На плоскости задано множество точек с зачисленными координатами. Необходимо найти максимально возможную площадь невырожденного, то есть имеющего не нулевую площадь, треугольника, одна вершина которого расположена в начале координат, а две другие лежат на осях координат, и при этом принадлежат заданному множеству. Если такого треугольника не существует, необходимо вывести соответствующее сообщение. То есть нам надо площадь прямоугольного треугольника посчитать. Это не очень сложно. Давайте посмотрим на пример входных данных и, соответственно, пример выходных. Но тут есть точки, которые лежат на... А осях координат есть, которые не лежат на осях координат. Те, которые не лежат на осях координат, нам абсолютно не интересны. Нам нужно, чтобы хотя бы было две точки, которые на разных осях координат лежат. Если таких нет, то, соответственно, у нас получится вырожденный треугольник, и площадь мы к нему не найдем. Давайте решим эту задачу. Координатная плоскость. Итак, координатная плоскость всегда задача на какой-то рисунок. Если вам удобнее, можете нарисовать ее. Я рисовать не буду, сразу начну писать. Что нам нужно сделать? Для начала давайте э, какие-то переменные зададим. Пусть n это будет количество, ну, я так всегда обозначаю, количество входных точек. Дальше в цикле будем считывать сами точки. Отлично. Цикл есть, давайте подумаем, что такое вообще Задача на 4 балла. Это очень важно. Задача на 4 балла всегда должна иметь один э, цикл, чтобы по времени быть эффективной. Либо два цикла, но они должны друг друга дополнять. И э, не должна иметь каких-то бесконечных массивов, которые зависят от входных данных. Например, если у вас 100 тысяч может быть входных данных, не надо создавать массив на 100 тысяч. Это значит, что это неэффективная программа. Мы не будем записывать все эти точки в какой-то массив. Просто зададим какие-то интовые переменные, например, x и y. Итак, мы считаем x и y. Ну, это, соответственно, x и y точки какой-то текущей, которая нам вводится. Далее нам нужно, чтобы хотя бы одна была нулем. То есть, если x равно нулю. Иначе, если y равно нулю. Еще нам нужно завести какие-то максимальные значения, потому что нам надо найти максимальную площадь. Соответственно, давайте... Отдельно их заведем. Максимальный x и максимальный y. Тоже их сделаем нулевыми, наверное. Давайте теперь подключим библиотеку SIMS. Зачем она нужна? Дело в том, что э, треугольник может быть в любую сторону, в том числе в отрицательную. И если x или y отрицательный, нам надо считать не сами эти x и y, а их модуль. То есть максимальную их абсолютную величину. Давайте это и сделаем. И э, модуль y больше max y, то max y равно модуль y. Соответственно, то же самое с... Просто скопирую сюда и поменяю y на x. Теперь, если макс x макс y, здесь мы проверяем, что они оба чему-то равны, не ноль, то есть то. Выводим их произведение, деленное на 2. Кто не знает, это формула площади прямоугольного треугольника. Иначе, если хотя бы одна из этих переменных 0, выводим no triangle. То есть нет такого треугольника. Ну, тут не написано, что выводить. Давайте проверим. Ответ 24. Да, такой же, как и у нас. Все прекрасно. Итак, следующая задача под последовательности. По каналу связи передается последовательность положительных целых чисел x1, x2 и так далее. То есть, натуральных. Положительных целых натуральных, значит. Все числа не превышают тысячи, их количество заранее неизвестно. Каждое число передается в виде отдельной текстовой строки, содержащей десятичную запись числа. Ну, то есть обычное число просто. Признаком конца передаваемой последовательности является число 0. Ага, то есть понятно, почему количество неизвестно, потому что у нас есть конец последовательности. Участок последовательности от элемента xt до элемента xt плюс n называется подъемом, если на этом участке каждое следующее число больше предыдущего. Так, высотой подъема называется разность xt плюс n Минус XT. То есть разность последовательного числа и первого. Понятно. Напишите эффективную программу, которая вычисляет наибольшую высоту среди всех подъемов последовательности. Если в последовательности нет ни одного подъема, программа выдает 0. Нам теперь даже написали, что выводить в конце. Программа должна напечатать отчет по следующей форме. Угу. Понятно. Давайте посмотрим пример входных и выходных данных. Ну, все вроде бы понятно. Давайте напишем программу. Заведем переменную x, равную нулю. Предположим, x old, тоже равно нулю. Давайте считаем x. x old 0, значит, x в любом случае больше нуля, потому что это натуральное число. Воспользуемся циклом while. Пока x что-то значит, то есть пока он не 0, мы будем считывать x. Но считывать мы будем в конце, после какого-то кода. Поэтому, как только он станет нулем, мы перестанем что-либо делать. Что должно быть в цикле? Проверяем. Если x больше xold, где xold это какое-то последнее введенное число, то мы будем тут вот что-то делать. А иначе, это если он равен или меньше, это значит, что прекратился подъем так называемый. Они, кстати, очень любят в ЕГЭ какие-то новые истории описывать, чтобы вы потратили время на чтение всей этой истории, и чтобы вы потратили время на то, чтобы вникнуть. Нам нужна разность последнего и первого элемента подъема. Давайте просто будем... Мы будем брать маленькие разности между числами каждый раз. Итак, мы берем сумм равную нулю и сумм т. Предположим, равную нулю. Сумм т — это временная сумма. Давайте сделаем так. Если... Сумма Т больше суммы, то сумма равна сумме Т, и потом обнуляем ее. Итак, что я сделал? Как только заканчивается подъем, проверяю, чтобы сумма Т была максимальная, то есть больше, чем предыдущая какая-то посчитанная сумма. И тогда мы ее присваиваем финальной сумме, то есть ответу. А после чего обнуляем, чтобы посчитать новую, если что. Здесь мы будем к этой временной сумме прибавлять разницу. а Она всегда, кстати, будет прибавляться, а не отниматься именно потому, что x у нас больше x-old. Разницу x и x-old, соответственно. Так, ну, все вроде. Давайте теперь выведем, как они хотят. А что они хотят? Они хотят вот вывести так. То есть out. Получено столько-то чисел и наибольшая высота подъема. Вот здесь вот напишем такую волшебную штуку. Это на самом деле перенос на новую строчку. А вот здесь вот надо кавычку сюда перенести. А ну? Теперь нам надо три точки заменить на... Ага, мы забыли сделать счетчик чисел. Давайте проверим по входным и выходным данным, нужно ли нам считать ноль. Этой последовательности. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Нет, 0 мы считать не должны, потому что получаем 8 чисел без нуля. Тогда давайте заведем переменную для счетчика. Int counter равно 0. И будем, соответственно, прибавлять единичку после каждого ввода. Ну, кроме нуля, конечно. Мы выводим, получено чисел, наибольшая высота подъема. Здесь нам нужно вывести то, что мы посчитали, то есть сумм. Но, внимание, это если у нас подъемы какие-то были, то есть если сумм больше нуля. А если сумм равно нулю, то мы выводим 0. как нас и просят. Запускаем. Почему-то программа выводит 0. Почему? Значит, сумма равен нулю. Где ошибка? Остановить видео и поищите ошибку самостоятельно. М -м -м -м. Ага, я вижу ошибку. На самом деле, мы забыли, что у нас есть xold. Нам нужно его приравнивать к x. И еще кое-что я не учел. Первое число будет считаться программой подъемом. Хотя на самом деле это не подъем, это всего лишь первое число. Поэтому xold нам нужно указать максимально большим, то есть 1001. Давайте посмотрим, что получится. Так. Ага, ну тут уже проблема с русским текстом. О том, как пофиксить проблему с русским языком, я рассказывал в одном из прошлых видео. Я думаю, здесь это не столь важно. Если важно, для вас посмотрите и дополните программу. Переходим к следующей задаче. А вот и она. Тема «Частота встречаемости характеристики одного числа». Ух ты, звучит сложно. Давайте проверим, так ли это. В телевизионном танцевальном марафоне с определением победителя с помощью телезрителей после каждого тура объявляется смс-голосование. Ага, то, о чем я и говорил, какая-то новая история, которую вы будете читать долгое время и пытаться вникнуть. Так, смс-голосование, в котором зрители указывают наиболее понравившуюся им пару из максимум 16 пар, которые участвуют в проекте. То есть 16 элементов, может быть, максимум. Вам предлагается написать программу, которая будет обрабатывать результаты смс-голосования по данному вопросу. Результаты голосования получены в виде номеров пар. Каждый элемент списка соответствует одному смс-сообщению. А, нет, я был неправ. То есть элементов больше гораздо, может быть, 16. Потому что это смс-ки. А вот чисел в этих элементах, то есть чисел, которые вводят, максимум 16. Я думаю, все понимают, как это решать. Если нет, сейчас вы все поймете. И снова я заранее прописал все, что вам понадобится. То есть инклюды using и main. На самом деле вам придется все это прописывать от руки, точно так же, как и мне на EG. Еще раз задача. Нам нужно получить какие-то элементы и их обработать. Для начала давайте введем количество элементов. Как всегда, это будет n. И, наверное, надо придумать, что это будет за элемент. Давайте x. Теперь создадим статический массив a на 16 элементов. Давайте сделаем цикл, в котором мы считываем x. Мы будем увеличивать счетчик. А x минус 1 на 1. Все. Очень просто и банально. Только мы забыли заполнить массив нулями. Выводим все, что не ноль. Давайте напишем второй цикл, пока и меньше 16. Мы будем выводить «if a ite», мы будем выводить это «a ita. То есть мы выводим «se si out i плюс 1», потом «пробел» и выводим «a ite». Окончание строки. Все, на этом заканчивается программа. Ничего больше нам делать не нужно. Запускаем. 2, 2, 3, 1, 16, 1. Давайте сверим с тестом. 2, 2, 3, 1, 16, 1. Все прекрасно. Это именно то, что нам нужно было получить. Переходим к следующей задаче. Тема «Поиск основного подмножества экспериментальных значений». Ужасная какая-то тема, давайте же поймем, что кроется за ней. На ускорителе для большого числа частиц производят замеры скорости каждой из них. Ага, я вспомнил эту задачу, это очень старая и странная задача. Скорость частицы — это целое число, положительное, отрицательное или ноль. Частиц, скорость которых измерена, может быть очень много, но не может быть меньше трех. Ага, скорости всех частиц различны. При обработке результатов в каждой серии эксперимента отбирается основное множество скоростей. Это такое не пустое множество скоростей частиц. В него могут войти как скорости одной частицы, так и скорости всех частиц серии, для которого произведение скоростей является максимальным среди всех возможных множеств. Предложение прям как у Толстого. При нахождении произведения знак числа учитывается. Если есть несколько таких множеств, то основным считается то, которое содержит большее количество элементов. Понятно. На вход в программе в первой строке подается количество частиц n. В каждой из последующих n-строк записано одно целое число по абсолютной величине, не превышающее 10 в девятой. Пример входных данных, пример выходных данных. Ну, довольно сложная задача. Я нашел одно решение для нее, но, но оно достаточно корявое, и на самом деле проблему не решает. Давайте его запишем. Создаем переменные. n, как всегда. Считываем, чтобы знать количество. Теперь создаем переменные G и k. А еще c. Что делаем дальше? Заходим в цикл. Читаем x. Ага, мы забыли его добавить. Если x равно нулю, то g равно i. Иначе... Если x меньше нуля, это отрицательный, то есть x мы прибавляем c. И если x меньше x xmin, то x xmin равно x и k равно i. Мы забыли x xmin создать. То есть наоборот, наверное, x больше. Ага, только x минимум, тогда должен быть минус. Раз, два, три. 2, 3. Кто умеет считать, поймет, что я имею в виду 10 в 9. И 1. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот. K это минимальное отрицательное число, но его положение, а не само число, как бы индекс. C будет считать количество минимальных чисел в целом. Далее мы создаем второй цикл. Он будет выводить. Если i не равно g, и c процент 2 равно, равно 0, и не равно k, выводим i плюс 1 с пробелом что мы сделали давайте начнем сначала про создание переменных считывания n понятно все x минимум это сейчас минимальное отрицательное но максимальное по модулю отрицательное число которое может быть больше чем любое введенное потому что там ограничение по модулю 10 в 9 в цикле до n считываем и проверяем на 0 если мы считаем максимальное произведение то мы не можем умножать на 0 если оно отрицательное то нам нужно чтобы количество отрицательных чисел, было четное тогда минус на минус дает плюс, и, соответственно, все минусы количество четное, напоминаю, будут давать какое-то положительное число. Все положительные числа мы автоматически можем перемножать. Итак, если количество четное или если оно нечетное, то мы сделаем его четным, убрав из этого количества минимальное по модулю отрицательное, потому что все остальные будут давать больше по модулю произведения. И оно будет положительное, потому что если нечетное количество, мы убираем один элемент, то получаем четное количество. И мы выводим элемент плюс один, потому что индексы у нас начинаются с нуля, а должны начинаться с единицы. Все. На этом задача вроде бы, казалось бы, решена, но нет. В чем проблема, которую я не смог решить? Возможно, вы в комментариях подскажете, как это сделать правильно и эффективно. Эффективность по времени мы, скорее всего, уже потеряли, потому что у нас два цикла. Но проще мне не приходит решение. А вот эффективность по памяти у нас пока присутствует, потому что у нас нет никаких массивов, записывающих эти числа. Так вот. Проблема в том, что g отвечает за то, чтобы у нас не появился 0 в последовательности. Но он у нас появится, потому что g записывает только последний 0. А если у нас вся последовательность будет состоять из нулей и одной единицы, например, или нулей будет больше, чем 1, это значит, что мы получим что? Понятно, 0 в произведении. А нам это не надо. Кстати, я забыл тут указать минус 1. Потому что 0 это все-таки индекс. Если вы знаете, как решить правильно, без такой ошибки то пишите в комментариях. Возможно, за это решение нам поставят 3 балла, возможно, 2. Все зависит от эксперта. В решениях написано этот вариант. Не знаю почему, вот такие вот были эксперты в том далеком году. Давайте идти дальше, пишите комментарии, задавайте там свои вопросы. Обязательно все объясню, если непонятно объяснил в видео. А мы доходим до самых современных задач. Пока это не... Та самая последняя, которая попадется вам, но все-таки может попасться тоже. На вход даны пары чисел. Ага, уже пары. Но, смотрите, тема не пары, а выбор по одному элементу из нескольких множеств. То есть что-то другое все-таки. Пара чисел. Нужно выбрать из каждой пары по одному числу так, чтобы сумма всех выбранных чисел была нечетна и при этом была максимально возможной. Напишите программу, выводящую такую сумму, на экран. Если же ее невозможно получить, вы видите 0. Каждый элемент в паре целый, не отрицательный. Посмотрим, что это такое. Ну, да, такая задача тоже может вам попасться. И тут не надо пугаться, потому что решение довольно нетривиальное. Так, решим ее на 4 балла. Эффективно. Снова считываем количество. Давайте введем x и y. Сюда мы будем считывать пары, хотя это не координаты, но все-таки удобнее пользоваться привычными переменными. x и y. Это пары, которые нам нужны. Дальше нам понадобится переменная sum, которая будет считать ответ. А также переменная diff от английского difference, то есть разница. Она же разность, которая будет считать разность, которая нам понадобится в процессе. Об этом я расскажу чуть, -чуть позже. Так, условия. Если x больше y, то sum плюс равно x. Else сумма плюс равно y. Вроде бы все просто кажется, но сумма же может оказаться четной. Что нам нужно сделать? If if abs x минус y меньше div, то div равно abs x минус y. Для чего это нужно? А, подождите, я еще забыл кое-что. А именно добавить одно условие. На всякий случай поставим здесь скобки. Скорее всего, они нам не понадобятся, но давайте это сделаем. Нужно, чтобы abs, absolute, минус y, процент 2, был не равен нулю. То есть был нечетным. Для чего нам это понадобится? Для того, чтобы, если сумма окажется четной, вычесть из нее эту разницу. Как будто мы выбрали другое число. Таким образом, мы оставим сумму максимальной и... Сделаем ее нечетной. Что еще? Ах, да. Подключаем библиотеку. И делаем difference 100 тысяч 1. Потому что ограничение, я об этом не написал в задаче, но в оригинале оно есть, ограничение 100 тысяч у чисел. Итак, теперь пропишем вывод. Если сумма четная, то мы делаем то, что я и говорил. То есть вычитаем разницу из этой суммы, но только при условии, что эта разница не равна тысяч1. Ну и, соответственно, выводим на экран. А иначе нам нужно вывести 0, потому что, значит, у нас не получилось получить нечетную сумму как бы тавтологично не звучало. Вот, а если она уже нечетная, то выводим сумму без всяких дополнительных вычислений. Все, давайте проверим. Ответ 44. Вывелась четная сумма. В чем проблема? Давайте проверим. Ага, нам надо здесь вот дописать «не». Вот все работает. Прекрасно. 43 точно так же, как у нас в примере. Давайте сравним. 43. Да. Переходим к следующей задаче. Наконец-то задача, которую вы все ждали. Про пару. Их на самом деле несколько вариантов. Сейчас мы их все разберем по очереди. Конечно, на 4 балла. На вход программы поступает последовательность из n целых положительных чисел. Рассматриваются все пары элементов последовательности, а ита и ажитая такие, что и меньше g и аита больше ажитая. Первый элемент пары больше второго. И g порядковые номера чисел в последовательности входных данных. Ну понятно, индексы, то есть. Среди пар, удовлетворяющих этому условию, необходимо найти и напечатать пару с максимальной суммой элементов, которая делится на m равно 120. Если среди найденных пар максимальную сумму имеют несколько, то можно напечатать любую из них. Давайте посмотрим на примеры входных данных, понятно, и выходных. Давайте напишем программу. Снова уже написаны стандартные строчки. Заведем переменную n, считаем ее, и заведем цикл. Сразу предупреждаю, и здесь это не то, которое указывается в задании, а просто какое-то и. Я думаю, все понимают, как решать задачу на 2 балла. То есть перебором завести надо массив на большое количество элементов, все считать это дело и потом обработать в вложенных циклах. Мы заведем небольшой массив, статический. Пусть это будет а на 120 элементов. То есть таким образом мы не ухудшаем эффективность программы по времени или памяти, потому что памяти и время не зависят от введенных данных. Пусть endM будет равно 120. Давайте начнем считывание. А, нам понадобятся какие-то переменные. Снова давайте это будет x равно 0. Потом допишем еще какие-то. Итак, считываем x. А, надо обнулить еще. Обнуление это очень важно. Если a m минус x процент m... Процент m больше, чем x, и а Это же а Плюс x больше, чем... Ага, нам нужно завести еще переменные, которые будут отвечать за сами выводимые элементы. Пусть это будет ans1 и ans2. ans1 плюс ans2, то тогда ans1 равно вот этой вот конструкции, ans2 равно x. Теперь обновляем массив. Если x больше, чем ax процент м, то ax процент м. Равно x. Готово. Что мы сделали? И почему здесь не хочет ничего работать? Потому что я а забыл. Что мы сделали? Давайте посмотрим. Вот эта конструкция означает, что первый элемент, введенный ранее, больше, чем x. Так как мы все обнулили, 0 не может быть больше, чем x, поэтому заранее понимаем, что в массиве уже какой-то элемент присутствует. Если он больше, чем x, и сумма его и нового введенного элемента больше, чем сумма, которую мы нашли ранее, а изначально она нулевая, то присваиваем первому элементу тот, который мы ввели ранее, то есть и меньше g по заданию, и при этом это вот число больше, чем второе, что мы уже проверили. Все. То есть таким образом мы вычисляем ответы. Но нам же нужно обновлять массив. А что хранится в массиве, спросите вы. В нем хранятся максимальные элементы, с остатками от 120 и ассортированные по этим остаткам. Всего сколько может быть остатков от 120? Естественно, 120. И индекс является остатком. Мы в элементы массива с индексами остатков закидываем сам элемент, максимальный. И таким образом, максимальная сумма будет у элементов с максимальным значением. Прекрасно. Давайте теперь выведем, если ans1, ans1 и ans2, то есть оба элемента должны быть не равны нулю то выводим ANS1 и через пробел ANS2. А, иначе что нам нужно вывести? А мы не знаем. Давайте выведем 0. Погнали проверять. 140 и 100. Давайте узнаем, правда ли это. Да, действительно, как вы помните, 140 и 100 это правильные выходные данные. Давайте смотреть следующий вариант этой же задачи: делимость произведения. Последовательность натуральных чисел характеризуется числом x, небольшим числом, кратным 14, и являющимся произведением двух элементов последовательности с различными номерами. Необходимо вычислить x. Давайте посмотрим, что это за число. В примере входных данных это произведение 28 и 1000. Давайте вычислим его. Снова n. Вводим количество. И нам понадобятся такие элементы. Максимальная семерка. Максимальная двойка. И максимальная 14. А, еще давайте добавить просто максимальное. Итак, в цикле, снова с итератором i... читываем x, который мы снова не ввели. Какая досада. Если x кратен 14, а также x больше максимального элемента кратного 14, то присваиваем этой переменной max14 значение x. Иначе, если x кратен 7. И при этом x не кратен двум, а также x больше максимального элемента кратного семи, но не кратного двум, то есть нечетного кратного семи элемента, то мы присваиваем ему x. Теперь то же самое нужно провернуть с двойкой. Заменяем двойку на семерку везде. Иначе, если x больше максимума, то максимум равен x. Ну что ж, теперь давайте проверим все варианты перед выводом. Если max14 на max больше, чем max7 на max2, то выводим произведение. Max14 на max. А иначе... Выводим. Произведение max7 на max2. Все, вроде... Ах, нет. Кое в чем я все-таки ошибся. Еще вот на этом этапе max14 может быть больше max. Но при этом x будет больше и max, и max14. Я, возможно, непонятно объясняю. Давайте сразу напишу код. Наверняка будет более понятно. Если max14 больше max то max приравниваем max14. Таким образом, максимум становится больше, и max14 тоже становится больше. То есть их произведение становится в итоге больше. Давайте проверим на тесте. В чем проблема? Мы не учли, что max2 и max7 тоже может быть больше max. Если max2 больше max, то max равно max 2. Если max 7 больше max, то max равно max 7. Теперь с обновленными данными давайте проверим на тесте. О, отлично, 28 тысяч. Вроде бы правильно, давайте сейчас это уточним. Да, 28 тысяч. Все верно. Переходим к следующему типу задач. Пара на расстоянии. Для заданной последовательности неотрицательных целых чисел необходимо найти максимальное произведение двух ее элементов, номера которых различаются не менее чем на 8. Значение каждого элемента последовательности не превышает 1000. Количество элементов последовательности не превышает тысяч. Сразу проверим примеры входных и выходных данных. Вводятся 10 каких-то чисел. Пару с максимальным произведением мы ищем. Здесь это 100 и 26. Переходим к коду. Я уже считал количество элементов. Давайте зайдем в цикл считывания. И считаем элемент. Да, как всегда я его не указал. Х равно 0. Но перед этим давайте считаем первые 8 элементов в массив. Его надо создать еще. Это будет статический массив на 8 элементов, заполненный для начала нулями. Итак, что за цикл нам понадобится? Опять с и, и меньше 8, плюс-плюс. Тогда здесь у нас начинается с 8 считывание, и здесь мы считываем в массив. Почему это не мешает эффективности по времени? Как я уже говорил в решении одной из задач, нам важна эффективность по времени и по памяти, но при этом эта эффективность не снижается, если мы создаем два цикла, которые друг друга дополняют. Если они друг друга не дополняют, да, эффективность снижается. И массив, если мы создаем статический, который не на бесконечное количество элементов, или конечное, но при этом очень большое, а на небольшое количество элементов, то это не ухудшает эффективность по памяти. Теперь создадим еще одну переменную. Пусть она будет называться max. Это будет переменная для максимального произведения, то есть для того, что мы ищем. И max x. Тут, кстати, будет большая буква. Для максимального x. После считывания проверяем из массива a и процент 8. Если он больше, чем max X, то max x становится этим элементом. Мы проверяем произведение x на max x, чтобы было больше max. И если это действительно так, то max равен x на max x. И в конце присваиваем элементу из массива X. Таким образом мы обновляем массив. Теперь в каждом элементе массива хранятся какие-то элементы. И мы обращаемся к тому элементу, который дальше по индексу на 8 или более. И главное сравниваем максимальный x. Этот массив на 8 элементов, который постоянно меняется, называется буферным массивом. Давайте в конце просто выведем ответ. Проверяем на тесте. Получилось 2600. Сравним с ответами исходного теста. Да, 2600. Все правильно. У этих задач много вариаций, они все со своими хитростями и сложностями. Вы можете написать в комментариях о тех трудностях, с которыми вы столкнулись на пути изучения 27-й задачи по программированию в ЕГЭ по информатике. И, кстати, вы можете подписаться на наши социальные сети, они прямо перед вами. Найти, как вы видите, нас в Инстаграме, в Гитхабе, в Фейсбуке и ВКонтакте достаточно просто. Просто убивайте собака бухарцев. На этом наш познавательный выпуск подходит к концу. Мне осталось пожелать тебе, дорогой зритель, крепкого здоровья и интеллектуального развития. Спасибо всем, кто оставался у экрана. Для тех, кто только присоединился, повторяю. Подпись ставится нажатием на красный прямоугольник. До встречи.